Я приветствую вас на нашей мистерии, на нашей очередной магической встрече, на которой мы уже с вами не первый раз встречаемся, но сегодня день особенный. Сегодня наш самый любимый, самый прекрасный, самый волшебный праздник, который мы всегда с таким нетерпением ждем и после которого всегда случается непременно что-нибудь очень хорошее и очень волшебное. Сегодня Бельтайн, очень древний праздник, своими корнями уходящий в вглубь веков, в доисторическое, долетописное, допотопное время, когда еще не было таких слов, чтобы описывать эти процессы, они были естественны для каждого. И мы с вами работаем на мистериях, на наших мистериях уже не первый раз и пытаемся в самом себе, в своем сознании, в своем духе возродить это древнее знание чтобы оно стало таким же естественным, каким оно было для наших древних пращуров. Давайте для начала поговорим о том, что это такое эти праздники. Сегодняшняя современная литература восемь языческих праздников, которые обозначены на кола года, называют несколько пренебрежительно сельскохозяйственными праздниками. В научной литературе они описываются именно так. С учетом того, что понятие сельскохозяйственные в различных культурах приблизительно одно и то же и связано оно с несколько такой пренебрежительно блебейской коннотацией а, и отношение к ним сформировалось приблизительно такое же. Но как вы сами понимаете, не напрасно это было сделано и не напрасно это вошло в традицию. В тот период, времени, когда языческие наши древние мистерии сменялись мистериями новых богов, конечно же ставку делали на элиту. Сначала обращали элиту, а потом уже все остальное. И именно через элиту, через тогдашних правителей, князей, королей, вводилось понятие, что праздновать эти древние мистерии, это не по-королевски, это что-то такое очень крестьянское. Настоящие короли этим не занимаются и настоящая элита этим безусловно не занимается. Отсюда и пошло пренебрежительное отношение. Но что-то застопорилось в этом процессе, несмотря на то, что массово и плотно обращали всех и вся в новую религию, старое это оказывается никуда не делось и по-прежнему раскрашивали яйца, не совсем не за тем, чтобы ими потом постукаться и кормили птиц и бегали в лес на майскую ночь сегодня. И жгли костры на купал или на лига, как она называлась. И все восемь праздников были такими же естественными формами взаимодействия людей друг с другом и с миром, что стереть их из памяти оказалось очень-очень непросто. Поэтому решили подменить. Положили сверху свои символы, положили свои легенды, свои истории, имена поменяли, силы богов прикрутили к святым и начали называть эти дни в честь каких-то определенных святых. Все это так. Народ безусловно соглашался, конечно, но никуда из памяти не делось, она где-то очень глубоко, это какая-то очень древняя память, которую не стереть, она передается по крови, она вбирается в мозг с дыханием и один раз вдохнув ее, уже никогда не станешь прежним. Но всему когда это приходит конец, приходит конец и не правдит приходит конец лживости системы. И древняя память начинает просыпаться вместе с нашими древними богами, что уже сейчас происходит ни для кого уже не скрываемо и абсолютно невозможно это не заметить и не увидеть. Что же это за восемь точек, за восемь рэперных праздников, которые мы празднуем в нашей традиции? Восемь, моментов, на которые мы останавливаемся и что-то происходит в этот момент сознания. Происходит сонастройка, сонастройка ритмов, сонастройка времени, сонастройка с такой древней легендарной базой, которая выравнивает все и в разуме и в сознании и стирает лживое и оставляет правдивое. Начинается все с имбулка, Праздник, который мы с вами встретили 1 февраля. В этот день просыпался воздух. Да, наши праздники связаны со стихиями. В этот день просыпался воздух и мы ловили этот воздух. Мы кормили вестников, которые принесли нам этот воздух, мы кормили птиц, мы ловили слово. Мы пытались услышать это слово, слово, которое определяет будущее, не для тебя, для всех. Откуда-то из древних миров, из потусторонних царств, тридевятых государств, долетело до нашего мира слово. Оно не просто так взялось во всех мирах происходят перемены. Эти перемены должны быть синхронизированы со всеми остальными мирами. Если в каком-то одном мире что-то происходит, происходит и во всех остальных. И через Вестников мы получаем эту информацию. Получают прежде всего жрецы. Жрецы открывают свой разум и первыми на имболк ловят слово. Все же остальные люди готовятся принять это слово. И в чисто бытовом аспекте они вычищали жилище ритуально открывая мир своего быта для всего нового для того что обязательно будет а потом была Астара или Жаворонки мы с вами говорили на прошлых занятиях что эти восемь рэперных точек восемь праздников так ловко поделили между собой славянская и кельтская традиция что Сомнение о том, что мы связаны очень сильно древними, древними силами, древними корнями, а может быть, даже кровью, не оставляет никакого сомнения. Астара пробуждала воду. И то, что делали жрецы на имболк, люди начинают делать на Астара. Они ловили информацию, они закладывали информацию через ритуальное раскрашивания и окрашивания яиц. Эти яйца они дарили земле, они отдавали ей свою мечту, потому что каждый раскрас яйца символизировал, что человек хочет. Хочет ли он счастья, хочет ли он комфорта, хочет ли он победы или может быть он хочет богатства. Все это символизировали некие знаки в культуре вполне естественные для той эпохи, в которой это все формировалось. Формировались некие рунические знаки и черты и реза и всем этим расписывалось яйцо понятными словами, понятными для того разума и это отдавалось богине. Как бы богине, прими, ты сейчас просыпаешься. Это был старый день рождения богини, она как будто бы делала первый вдох просыпаясь от зимнего сна и получала этот дар вместе с пожеланием, пожеланием того, что должно быть на этой земле. Жрецы же в этот момент оберегали этот процесс, направляли ритуал, направляли обрядовую часть, помогали людям правильно сформировать и сформулировать свое пожелание, рассказывали им древние легенды о прекрасной богине, юной деве, которая в этот день и час просыпается вместе с солнцем, когда оно поворачивает на прибыток. И вот сейчас в Бельтайн мы дошли до третьей точки. Просыпается земля, богиня-мать силою земли. Мы с вами говорили на, также на прошлых занятиях, что все восемь рэперных точек, все наши восемь праздников, они так или иначе связаны с богиней-матерью в различных ипостасях, в различных ее формах. На стару мы чествовали юную деву богиню, а сейчас мы чествуем зрелую мать, вернее мать, которая только готовится стать матерью. Это сила женская, которая вступает в самую свою суть, в самый свой сок. И вот это был очень важный праздник для Древних. Это тоже кельтский праздник. Они так чередуются. Кельты-славяне, кельты-славяне, кельты-славяне. Вот сейчас кельт. И праздник Бельтайна был в основном распространен у них. На славянских землях не настолько сильно. Да, были майские праздники, был майский шест, но это также отголоски именно кельтского ритуала. Но в кельтике этот символизм был развит очень сильно. И Бельтайн фактически был началом, началом всего для кельтов. Именно считалось, что именно в это, этот праздник является основной во всей череде процесс. А потом будет Купала, и будет Ламас, и будет Мабон, и будет Самайн, и будет Йоль. И мы закроем наши праздники Йолем, восьмым праздником, когда сначала встретив стихии, мы потом будем их провожать. Последнее, что проснется в этом году, как впрочем и в любом году, это будет огонь, он проснется на купалу, дальше стихии пойдут на засыпание. 1 августа на Ламас уснет воздух, первым проснулся, первым и уснет. Потом будет засыпать вода на мабон, на осеннее равноденствие. Потом будет Самайн. Земля будет засыпать и у кельтов также этот праздник считался не менее очень, не менее важным и также основным, как и сегодняшний день, сегодняшний день Бельтайна. А потом будет засыпать огонь на Ёль и мы уйдем на 40 дней абсолютной тьмы, абсолютного безвремени. И так происходит каждый год и каждый год повторяется один и тот же ритуал, который связан со всеми восемью праздниками. Их невозможно оторвать друг от друга, потому что каждый предыдущий является основой для последующего. Сегодняшний проистекает из того, что было на Астаре и того, что было конечно же на Имбалке. А что же было на Астаре и на Имбалке? На Имбалке вы поймали свое слово, а на Астаре вы считывали свою судьбу, но эта судьба нечеловеческая, эта судьба немножко иная, вы ничего не просили у богини, вы не раскрашивали яйцо разнообразными красками. Поймав слово, вы понимаете, что теперь на этом потоке, на этом жреческом потоке глупо что-либо просить, потому что в потенциале вы обладаете абсолютно всем, но тот, кто обладает многим, имеет и многие обязанности, а именно Помогать ближним, помогать своему племени, просчитывать возможные варианты, возможно, предвкушая беду, защищать своих, предвкушая радость, направлять своих в сторону радости. Тем и занимались древние жрецы, все племя жило, как жило, а жрецы руководили их жизнью. Вы, войдя в мистерии на имболке, как бы встали на этот жреческий путь и жрец, который уже ничего не хочет для себя, как и любой маг, вы это наверное очень сильно почувствовали. Астара учила вас видеть знаки. Мы с вами опирались на два знака, заяц и яйцо, стандартные а, знаки Астары. И яйцо у нас означало первооснову традиции, а заяц у нас означал первооснову свободы. И Традицию мы считывали по разбитому яйцу только лишь после того, как символ белого кролика, символ белого зайца показал нам выход. Выход возможно из бесконечного колеса повторений, из невозможности выбраться из обычной человеческой судьбы и встать немножко на другой путь. И у каждого в свое время, у кого-то это яйцо лежала до самого последнего дня, а до кого-то попросилась разбиться очень быстро, потому что все знаки пришли, это ведь у каждого свое. И вы что-то увидели, разбив яйцо, какой-то образ, только для вас, абсолютно только для вас. И вы это, этот образ взяли и теперь с этим пониманием, с пониманием своего пути пришли в бельтайнь тот момент, когда просыпается земля. И это третья сила, которая открывается сейчас перед вами и она невозможна без открытия двух предыдущих, потому что воздух и вода в совокупности открыли перед нами больше, чем просто стихии. Когда они вместе, они образуют собой поток времени и вы взяв этот поток, встроили его в себя, а он изменил вашу внутреннюю ритмику, изменил ваш темп времени, сонастроил его с таким темпом времени, который будет. И вы теперь не будете выбиваться из этого темпа, вы его будете чувствовать в дыхании, на кончике пальца. Таким образом, входя в бельтайн, вы входите как свой, который понимает время, который понимает из чего оно состоит, из чего строится. И в этот момент, вы так же, как и во все предыдущие занятия, во все предыдущие мистерии, входите сразу в двух ипостасях. И как просто человек, и как жрец. Как жрец, вам предстоит выполнять жреческие функции, но и как человеку, вам предстоит выполнять жреческие функции. И вот выполнение этих двух функций одновременно, плюс еще предыдущие, пройденное уже, раскроет перед вами интереснейшую возможность обрести что-то для себя. По праву, как дар от матери, как награда за верность, награда за силу, награда за упорство. И вот это сегодня будет целью нашей мистерии, немного неожиданно но тем не менее это так. Где вы сейчас находитесь, пока не имеет значения. Вы можете сидеть в привычном месте в своей комнате или кабинете, а можете уже находиться возле костра в лесу, в одиночку или в круге единомышленников. Вы можете быть сейчас тяжелой дороге и слушать нашу беседу урывками, это не имеет значения. Самое главное, что вы здесь, а это значит, что все будет правильно, потому что основные события начинаются, конечно, сегодня ночью. И они, я бы сказала, даже не индивидуально, а очень интимны. потому что соединение с этой силой, это у каждого свое. Когда мы с вами проходили через Астару. Давайте посмотрим на схеме трех кругов. Из точки соединения внутри кругов силы, мы с вами двинулись в сторону воды, в сторону хаоса. Но чтобы туда пройти, нужно было преодолеть три причины, три препятствия, три преодоления. Первое, связано с первоосновой смерти. И мы говорили с вами о том, что это, наверное, страх в какой-то какой степени, страх темных, темных вод, темной неизвестности, который давал понимание того, что вы боитесь потерять, что же все-таки для вас главное и не главное. Первооснова свободы, вторая вода, раскрывала перед вами понимание а чего же вы хотите на самом деле? Надо было сбросить оковы от предыдущей реальности быта, привычных образов, привычных символов, привычного бытия, чтобы двинуться по отношению к своему, к свободе. А потом обрыв старых привязок и запуск нового. И вот эти три шага, которые вы преодолевали через символический поиск зайца, через разбивание яйца, через преодоление собственного страха, все это вы очень подробно и хорошо описали на форуме. Спасибо вам большое, это действительно очень полезное для нас, для всех откровение, потому что мы все проходили приблизительно через эти шаги, и через эти препятствия, погружаясь все глубже и глубже в пучину пучину хаоса. Но хаос это не просто бесформенность, хаос это строительный материал, из которого в дальнейшем будут строиться реальность. И вот теперь мы с вами будем погружаться вниз, мы с вами будем погружаться в землю, которая также показывает перед нами три преодоления. И они конечно же связаны с первоосновами, первоосновами, которые тянут на вас в землю. Это первооснова ненависти, первооснова зла и первоосновой тьмы. Звучит это конечно все страшно, но мы с вами попробуем немножко в этом более глубоко разобраться с пониманием того, что на самом деле э, это не страшно, если правильно понимаешь терминологию. Триединая богиня, мать, мать рождающая, мать защищающая, мать питающая также символически выражена в трех ликах, и эти три лика есть везде, абсолютно в любой культуре. И в кельтской традиции это триединая Бригита, и в славянской традиции это Жива, Леля и Морена, триединая богиня. Но лучше всего, конечно же, этот образ был выписан у греков, прекраснейшим образом выписан со всей генеалогии, где а, есть богиня Диметра, богиня плодоносящая, богиня плодородия, и это внутренний круг, внутренний круг бытия, который обозначен первоосновами жизнь, смерть, любовь и ненависть есть ее мать, богиня Рея, или впоследствии, как ее называли, в соединении с финикийской традицией Рея Кибела. Она хранит второй круг первооснов, зло, добро, традиция и свобода. А у Реи тоже есть мать, первобогиня, первосила. Богиня Гея, персонифицированный разум нашей планеты и сила ее нашей Земли. И она хранит внешний круг с первоосновами тьма, свет, порядок и хаос. И все эти три богини, как бы проистекающие одна от другой, в мифе выражены как бабка, мать. И дочь. Ну так удобнее было просто людям определять, кто кому кем приходится и кто от кого произошел. Но мы с вами также будем смотреть немножко глубже, мы будем видеть, что это три лика, три ипостаси одной и той же силы, просто персонифицированы в какой-то более или менее понятной функции. Самая простая и самая понятная функция, это плодородие. Земля кормит, земля поет, земля согревает, мы ее видим, мы ее ощущаем, мы ее знаем. И имя ей Диметр плодоносящий. Мы пройдем через, этот, через ее чертоги, через первооснову, через первооснову ненависть. Что же эта первооснова такая? Любая первооснова, о которой мы говорим. Это база данных, это информационная база данных. Когда мы проходим через нее, мы как будто бы что-то отдаем и как будто бы что-то берем. И здесь то же самое, мы что-то отдадим и что-то возьмем. Что же мы отдадим и что же мы возьмем? Через первооснову ненависть мы пройдем и она как бы обнажит нас полностью. И на чувстве этой обнаженности не останется места для лукавства, останется только понимание, что ты хочешь, только одно, что тебе нужно, но только что-то одно. Весь этот процесс, процесс прохождения, в свое время очень хорошо был выписан у гениального Михаила Булгакова и вы наверняка и читали это произведение мастера Маргарита и смотрели а, также не менее гениальную экранизацию уборка, как происходил ее процесс становления. Она тоже обнажалась и проходила через эту первооснову. Когда ей нужно было определить и как спрашивал ее Коровьев, вы имеете право потребовать, прекрасная Донна, потребовать только одной вещи, только одной. Коровьев сделал упор на двух этих словах, потребовать и только одной. О первом мы с вами еще поговорим. А вот только одной, это как раз касается, относи, именно, отношение имеет именно к первооснове ненависть, остается только что-то одно. Самое главное, ради чего тебе это надо, ради чего ты вошла в эту мистерию. И когда это определено, Путь движется к первооснове зло, через чертоги Реи. Самая мудрая и самая кровожадная богиня, она не прощает слабости и не прощает глупости, она хранит запретное знание. Проходящий через нее обретает память настоящую, но не всю конечно, а именно с тем намерением, который к которому ты вошел, пройдя через первооснову ненависти. Только одно и под это одно формируется новый объем памяти, который имеет отношение именно к этому делу, именно к этому твоей цели, именно к этому твоему желанию. И это такое откровение, которое крайне тяжело пережить. Это откровение испытала Маргарита, когда попала на бал и все, что она видела. И вот этот ее ритуал, который она проходила, принимая отравителей, насильников, убийц, злодеев предыдущих эпох, пытаясь сохранить лицо, в этот момент она абсолютно лишилась иллюзий. И то, что она лишилась иллюзий, позволило ей пройти через следующие чертоги и попасть на уровень невозможного, на уровень геи. Это древняя и запретная сила. Сила изначальная, сила стихийная. И это и получила героиня Булгакова Маргарита получила. И она сама об этом сказала, я ногая тряслась и стала ведьмой в эту ночь. Да, в эту мистерию входили те, кто искал силы ведьмоской, силы древней, неповерхностной. И ничего возможно не зная об этом, входили в первооснову ненависть с каким-то простым своим желанием. Пусть он меня полюбит, Пусть он возьмет меня замуж, пусть я буду богатый, пусть я буду красивый, пусть я буду молодой. Но проходя через все эти стадии от этого желания не оставалось и следа, потому что когда ты проходишь через первооснову ненависть, появляется абсолютно точное понимание, зачем тебе это надо. И вот тут поднимается самое настоящее. Не красота ради красоты, не любовь ради любви, не богатство ради богатства, ерунда это все. Когда проходишь через прооснову ненависть и обнажается сознание, словно наждачка стирается, понимаешь, что тебе все это не нужно, потому что все это слова, а на самом деле тебе нужна сила твоя, сила. Потому что если будет у тебя сила, все остальное будет. И оно будет настолько неважно, что оно будет именно как неважно. И за этими словами на самом деле стоит дикая, лютая тоска по потерянной силе, которая когда-то была, была у каждой женщины и у каждого мужчины, просто с разными функциями. И вот об этой силе и о том, как ее себе вернуть, мы будем сейчас с вами говорить. Корни этого праздника уходят в глубочайшую древность. Beltane переводится как "огни Бела". Бел это древний кельтский бог. Белу нас его называли или Керну его называли. Иногда Керн, иногда Церн, или просто Бел. Когда пришли уже на европейскую землю выходцы с югов, они отождествляли его с Баалом. Не совсем верно, разные функции, но а, близко, близко. Тот тоже считался богом жизни. Баал это господин, в переводе свиникийского. Бель это светлый, белый, огненный можно так его еще перевести. То есть одна из граней светлого бога. Огни Бела зажигались в эту ночь не просто так. В эту ночь богиня выбирала себе мужа. И в эту ночь происходило ритуальное зачатие. Зачатие богини земли и того, кого она выбрала себе в мужья, того бога. В лице человека, в которого этот бог входил и в лице той женщины, в которую входила богиня. И это было древнее, очень сакральное ритуальное действие, когда никакая женщина не могла отказаться вступить в любовную связь с мужчиной у костров Бельтайна, потому что в этот момент она была богиней, а он был богом, рогатым богом, которого выбирала богиня. Они все получали знак. Дева, которая выступала в качестве жрицы на этом обряде, конечно, должна была быть девственна, а мужчина должен быть избранным. И богиня всякий раз выбирала этого мужчину сама. Помогали, конечно, жрецы по определенным знакам, по определенным подсказкам, по определенным, а, возможно, гадательным, возможно, пророческим практикам приходил знак. Легенды рассказывают по-разному, этот знак происходил. А, иногда указывали на, на мужчину животное, или на женщину тоже указывали животные. Иногда приходили э, знания во сне какому-то жрицу или жрице, кто и по каким параметрам подходит, на, э, является избранным для этого ритуала. Э, ирландские саги очень объемно и красиво описывают нам эти истории, например, э, будущий майский король э, должен прийти завернутый в одеяло, например, да? ну, и складывались так обстоятельства, что грабили там несчастного путника по дороге и вот находил он где-то драное одеяло и в это одеяло завернувшись подходил к вратам города и его встречали как короля. Чего собственно, а вот пророчество. Или там в одном башмаке или еще какие-то знаки были, были знаки. Эти избранные, соединяясь в ночи любви, она жрица и он посвященный король, в эту ночь должны были зачать будущего короля, который конечно же к оглашал мир новым криком и давал новую информацию, что жить по-старому мы больше уже не будем, появился новый лидер. Но это у людей и люди совершали эти действия и даже во время христианства не могли они отказаться от этого праздника. Считалось, что лучше поссориться с попом, чем поссориться с богиней. Богиню обижать было нельзя, и оскорблять богиню было нельзя. И участие в Бельтайне было обязательно. И надо было зажечь множество огней. Именно этот ритуал так и назывался, ритуал тысячи огней Бела. Но зачем же надо было зажигать тысячу? Дело в том, что считалось, что этому зачатию, этому браку многие хотят помешать, многие хотят самим стать мужем богини, и поэтому надо было каким-то образом устранить ее избранник. И тогда люди вместе с оживецами придумали этот обряд. Они сказали, мы поступим так, как поступает природа. Когда мужчина и женщина зачинают ребенка, Мужчина отдает ей свое семя, но из этого семени добирается только один самый-самый, а все остальные умирают. Мы поступим так же, как нам показывает природа. Мы тоже зажгем множество костров, из которых настоящим будет только один, а все остальные будут символами. И подобно куретам, которые оберегали зевса, устраивая грохот, песни, пляски, только чтобы заглушить плач новорожденного Бога, мы тоже будем устраивать любовь, песни, пляски, а, как бы путая а, пришельцев. Они же не будут знать, где именно происходит ритуальное священное зачатие. Мы все тут участвуем. И люди повторяли тот же самый путь, понимая, что они в данный момент оберегают, оберегают свою богиню и оберегают ее избранника, оберегают от того, чтобы им помешали. Повторяя то же самое действие, понимая, что только этот брак будет священным, но мы повторяя его, оберегаем этот священный брак. Вот такая символика была. Люди в этот же момент, в момент костров Бельтайна делали то, что жрецы делали для людей во время Астары. Жрецы их оберегали и направляли ритуал. И вот теперь люди вместо жрецов оберегают и направляют ритуал. Избранная майская королева и избранный майский король соединялись в ритуальном браке для того, чтобы пришел новый правитель, избранный землей и избранной богами. Поэтому нельзя было ни в коем случае нельзя было в эту, в эту ночь сидеть дома. И люди, которые, несмотря на все поповские угрозы, на все поповские запреты, понимали ли они это впоследствии или не понимали, но они просто знали, в эту ночь надо идти в лес, а дальше там хоть трава не растет, ну выпарят, ну высекут. Ну, некоторых даже сжигали. Но это меньшее зло, чем не пойти ночью в лес, не зажечь костер бильтайна, не найти свою страсть, не слиться в экстазе любви в эту удивительную ночь. Потому что каждая женщина в эту ночь становится богиней, а каждый мужчина в эту ночь становится богом хотя бы на эту ночь. Впоследствии, конечно же, этот праздник, который невозможно было убить, его надо было оболгать, что собственно говоря и было сделано. Правда опять не очень получилось, потому что как-то плохо он... плохо он как-то э, чернился, все, все, все больше он еще больше становился, как запретный плод сладок. Вальпургиевой ночь называли его. Название это конечно же появилось уже позже, уже во время христианизации. Подтягивают за уши к этому делу двух вальбургий первое э, из островных кельтов, святая в каком-то там шотландском монастыре, вторая из Германии, тоже в тоже вроде бы как святая, но это знаете, это Саванаглобус надо же как-то все это дело завуалировать, если люди так почитают и никак это дело не уничтожить, значит надо просто создать новую легенду. Так и вошло это в традицию, в Альпурге его ночь. Но непосредственно к деяниям этих двух, с позволения сказать, святых, ничего, никакого отношения это не имеет. Да и потом впоследствии переписывали, что они умели врачевать, умели там наложением рук чего-то лечить. Позднейшие вставки. Но в ночь, на 1 мая, в майскую ночь, традиционно вся территория Кельтики собиралась на эти шабыш. И собиралась она именно потому, что просыпалась вот эта вот древняя память, надо идти. Если мы не пойдем, то возможно не будет ни плодородия, не будет ни жизни и король новый не родится, ничего этого не будет. Значит надо идти, надо петь, надо плясать, как потом впоследствии попы рассказывали там, непотребством не заниматься и э, козлоногого э, бога пана под другим именем в пятую точку целовать. Фантазия, конечно, у них крайне извращенная, но собирались. В каждом городе, в каждом месте есть это странное наименование, место где собираются странные люди, не менее странные люди. Обычно называется это место Лысая гора и как-то она вот как-то у всех лысая, Какое место не возьми, если где-то есть гора, где собираются ведьмы, она обязательно будет лысая. Может быть потому, что она вытоптана излишними плясками, но вообще, конечно, понятие лысая гора и о том, что надо собираться именно там, уходит, конечно, в такую же самую древность. Древность заключается в, в истоках этого праздника, когда бог и богиня соединялись вместе под названием Сид. Сид это место, где жили представители иного народа, или добрые соседи, или фейри, как их называли в кельтике, или дивьи-люди, как это называют у славян. Они жили в холмах, так нам рассказывали. Дивьи-люди иногда живут в пещерах и в горах. Но вот кельты считали, что их фейри, их добрые соседи живут в холмах. И собираться надо было именно у холма, чтобы кругом оцепить этот холм, не сверху взбираться, а кругом оцепить и по кругу зажечь костры, чтобы именно через эти костры сделать такой защитный круг силы, чтобы через этот круг силы защищать вот эту вот брачную ночь короля и королевы. Кричать, петь песни и так далее. То есть изображать активно куретов то есть отвлекать, грубо говоря, на себя внимание. Считалось, что это злые духи, но злые духи это захватчики, это э, те, кто сам бы хотел захватить землю. И об этом нам также ирландские предания рассказывают. Книга завоевания Ирландии, в которой описываются, как боги на этой земле сменяли друг друга, очень точно нам указывает, что и племя Порталона, первое племя, пришло на ирландскую землю Ирио в канун Бельтайна, а потом Туата де Данаан, племя, племя богини Дану, пришло также в канун Бельтайна и впоследствии уже бились с племенем Порталона, как бы за эту землю, победив его, и, и сами боги Туата стали... Влады, владыками этой земли. А потом пришли люди под именем сыновей Миля, и тоже на Бельтань, и тоже впоследствии бились с племенем Туаты и победили их. Всегда этот приход, эта смена мужа, она происходит как раз именно в канун Бельтань. И это всегда символично. Богиня выбирает сама, но выбирает лучшего, сильнейшего, единственного. И если ей помочь, если ее оберечь в этот момент, если позволить ее личному выбору свершиться, то тогда она выберет того мужа, от которого родится настоящий истинный король. Король былого и грядущего, как называли его кельты. Они называли, этим именем короля Артура, считая, что именно он был зачат правильным образом в ночь Бритайна и рожден в ночь Имболка. Правильный король, король безупречный, король, которому мать как сыну своему передаст все свои права и даст ему возможность править и землями и людьми, для древних была очень важная фигура. Никуда она не делась и сейчас. В той или иной форме, в той или ином виде, все равно люди стремятся к сильному лидеру, стремятся к тому, кто примет решение, кто объяснит, кто растолкует. И много тысяч лет прошло, а ничего не изменилось, люди остались прежними. Может быть, поэтому и Бельтайн никуда не ушел, потому что только в этот праздник возможно и способно произойти чудо, чудо, которого люди недостойны ни своими поступками, ни своими мыслями, но все-таки имеют на него право. И это право возможно только лишь в том случае, если сама богиня земли скажет да. Древнее поверие говорило нам о том, что бывали периоды, когда захватчики приходили на этот праздник и пытались силой взять а, юных жриц, которые персонифицировали в этот момент силу земли и те же легенды нам рассказывают, что если жрица не захочет, зачатие не состоится. Вот такова была их сила. То есть это невозможно было сделать, это невозможно было совершить против воли. И здесь каждая женщина, которая входит в пространство Бельтайна, символизирует богиню и идет ее путем а люди, охраняя ее, также получают право на невозможное. Для людей в этот праздник, это шанс утвердить свое право выбирать свою судьбу самому. Все свои пожелания на Астару они богине уже рассказали. И вот сейчас, придя к Бельтайну, как бы договор, Люди говорили, богиня, мы принимаем твою волю, и того, кого ты выберешь мужем, будет нашим королем, и сын, который родится, будет нашим правителем. Но взамен мы хотели бы жить вольно, не в рабстве, не по чужим законам. Мы бы хотели иметь право делать свою судьбу так, как нам хочется. И это был договор договор между богами и договор людьми. И люди как бы принимали на себя эти обязательства, что воля матери это важное, воля матери это главное. Но женщина становясь в эту ночь сутью и силой богини делает то же самое, она получает то самое право о котором говорил Коровьев, единственное право требовать, требовать свою силу. Вот именно с этим мы и войдем в мистерию. Требовать свою силу. Доступно ли это только женщинам? В этом виде, да. Но мужчинам доступно другое. Мужчина, входя в пространство Бильтайна, счастлив будет, если сила рогатого бога, древнего Цернунаса, коснется его сути и он станет избранным. Счастлив будет тот мужчина, кто услышит зов матери и узнает, что это такое. Потому что слаще этого нет ничего на свете. Счастлив будет тот мужчина, который почувствует себя воином, охраняющим богиню в эту ночь и принимающим благородно ее выбор, если она выбрала не тебя. Каждый пойдет за своим и требовать силу ведьмы, и получить право на свободу у ведьмака. Поскольку огней зажигалось очень много, все эти огни, в пространстве и ночи Бельтайна образовывали между собой некую сеть. При этом при всем жрецы говорили, что эта сеть распространяется не только на территорию, она распространяется на все миры. И именно в эту ночь можно было установить связь с остальными реальностями, где также зажигаются огни где также богиня соединяется с богом, в других реальностях, в других пространствах, на других территориях, в других временах. В эту ночь стирается граница между мирами и временами и все становится связано со всем. Но только один огонь настоящий, как бы один огонь который символизирует зачатие. В Ирландии, Древней Ирландии знали это очень хорошо и считалось, что только жрецы и волхвы знают и друиды, знают по определенным знакам, где э, горит именно тот огонь и считалось, что жрец обязательно должен зажечь каждый очаг в, на этой земле, э, беря огонь из этого священного огня. И даже был специальный ритуал, выкуп огня у друида, то есть каждый приходил со своей плошечкой, да, давал какую-нибудь лепешечку, вот, и взамен получал искорку огня, и от которого он уже зажигал свой очаг. Считалось, что если зажечь очаг от чужого огня, в этом доме будет беда, потому что это как бы символ бесплодного огня. Это не тот огонь, который был зажжен в честь богини, это огонь обманка. А вот у жреца, у него настоящий. А, ну тогда еще врать не умели, поэтому в общем можно, можно сказать, что в, это, в этом символизме а, обмана не было. Сейчас, конечно, это по-другому. Сейчас каждый наш огонь, который мы зажигаем и в виде свечей, и в виде костра, это связь, это как бы символ, мы тоже участвуем в этом обладотворении. Мы тоже участвуем в обладотворении земли. Нет у нас жреца, который ткнет пальцем и скажет: вот этот огонь был огнем Бела и пара, которая соединялась возле этого огня, зачала короля. Нет, конечно нет. Но всякий раз это может быть. Всякий раз это может быть именно твой огонь или огонь, который зажгли твои друзья и коллеги. Поскольку все связано со всем, разницы уже нет. Самое главное, это зажечь эти тысячу огней, это установить эту связь. И если в этот момент на каком-то всполохе произойдет зачатие, вы это почувствуете сразу, как будто бы это произошло с вами. И будете знать, ритуал состоялся. И новый молодой Бог родиться накупал. И все будет очень хорошо. Но мы все о своем. Мы все-таки про силу. Про мистерию всегда в поисках сил. Хотя нельзя говорить о том, что для людей одно, для ведьм другое. Если бы люди не возгоняли свою силу, эти огни если бы не повторяли все ритуальные действия, которые нужно повторять, и ведьме пришлось бы не очень сладко, и ведьме пришлось бы тяжело. Потому что этот шанс появляется, ну раз в год, а то может быть и раз в жизни Пойти за свои силы и потребовать ее. Мы попробуем это сделать. Мы попробуем это, через это пройти.